что доброе утро всем утро я встретил опять вот, вот в горах в таких вот местах вот еду с италии старина через фреджес на леон во францию вот. есть хорошая новость мне только что позвонил менеджер и сказал что завтра меня сводят я завтра загружаюсь на амазоне у меня vip Амазон. вот не знаю что значит vip Знаю просто Амазоны, випов не знаю. Вот, значит, сказали загрузись, едь в Люксембург, и там мы тебя поменяем. Приедет микроавтобус, я сяду в него. заканчивается о водопадик большой но водопадик короче только что все изменилось мне сказали заказ сделать перецепку amazon завезет кто-нибудь другой короче на твоем прицепе а ты короче стартую на польшу Я так и не понял с прицепами буду ну, дадут прицеп я в сторону польши поеду мне без разницы. Вот. Такие вот дела. Поэтому скоро сейчас разгрузка у меня, потом пока планирование удалили, потом дадут мне перецепочку. Поеду на перецепку, перецепимся и буду двигаться по Германии, в сторону Польши и там где-нибудь мы стыканемся. Вот. Как-то так, поэтому каждые пять минут все меняется. А мы едем такую красоту, и такие тут запахи стоят, что просто-просто классно, туман очень сильный ночью был, Я от этого видать, от этого тумана, как сказать, деревья кислорода много навозили. ну запах короче стоит, просто обалдели, такой свежий воздух, офигенный просто, а сейчас буду заезжать в облака, спуск с горы пойдет жалко не подъем если был бы подъем как раз бы сейчас в облака в что бы заехали ну, красиво смотрится Смотрите, над долиной на городок какой-то да и над ним такое облако стоит красиво не знаю как оно на камере будет смотреться посмотрим красные светофоры нету то есть прямого проезда просто взял и проехал такого нету вот этот листок каннабиса э, став ситов это ну вот на всех так он везде изображен он и на карточке изображен монбланка видите да а, SFTR. а здесь сайтов ну, короче вы поняли что что-то в этом роде вот. это значок ман сейчас будем оплачивать и над туннелем прямо такой знак висит мне напоминает почему-то он лист каннабис только листков больше снимал видео на счет туннеля. Туннель это 13 километров с половиной. Самый большой туннель в мире 57 километров. Поэтому в принципе туннели по 20-30 километров это не сильно большие. Потому что есть 5 или 6 туннелей по 50 и более километров хочу заметить что в туннеле температура на 5 градусов выше чем на улице то есть представьте на 5 градусов в туннеле насколько все все наше электричество и автомобили подогревает всю планету то есть если вот в закрытом пространстве да температура поднимается на 5 градусов то ну, получается мы как обогреватели реально обогреваем. То есть это лампочки, это машины, это все-все-все. То есть, да, как бы все, что выдает тепло. Представьте, сколько, как мы поднимаем температуру на всей планете. Вы превышаете допустимую скорость. Ребята, приехал я опять туда же, где я когда-то начинал свою каденцию на ту же контору. Вот. А на конторе, в общем, звоночек звонишь, тебе должны открыть дверь В общем, простоял 30 минут под пеклом, под солнцем. А дверь никто мне не открыл. А вот. Сейчас тут гудение пропадет, я договорю. В итоге, в принципе, буду рассказывать дальше. Значит, дверь никто не открывал, я звонил, звонил, никто не открывал Ну, я решил, психанул, нажал на звонок и стоял, ждал, пока мне дверь не откроют Минуты две звенел звонок, в итоге человек вышел и мне показывает табличку с надписью 13.30 Unloading 13.30, типа, вот Ну, и на дверях написано 12.00, он пишет No, unloading 13.30 Я говорю, окей okay". Вот. Ну и он стоит гертека тоже ждет вот. В прошлый раз мы здесь стояли два дня Ждали пока нас разгрузят Все что хотел рассказал На связи короче э -э Поставьте лайк кстати у меня каденция Это заканчивается Раз я каденцию все таки выдержал Может быть я еще на одну когда нибудь приеду Надо просто передохнуть Я очень устал Не скажу что на самом деле работа какая то сильно трудная Бывают дни ужасные Ну как и в любой жизни в любой сфере но бывает все в принципе налегке, все нормально и не особо переживаешь Как-то так, поэтому подписываемся, ставим лайк и следим за моими приключениями дальше Что сейчас, сейчас будем общаться с великим, с великим видеоблогером Ютуба, блядь Вот встретились, встретились на заправке, вот еще один, вот блогер у него миллион подписчиков, у него 4 миллиона, у меня всего лишь еще 200, Поэтому 000. да, подписывайтесь, ставьте лайк, на него подписывайтесь. Да, подписывайтесь. На меня И, И, на вот. И на него. На всех, короче, нас подписывайтесь. Ссылочки, ссылочки в описании. Ссылочки в описании. Да. Короче, ребята, стартанул я. У меня, оказывается, 13 часов сегодня езды. Вот. И в итоге пришлось вернуться обратно. 7 километров намотал, тут приехали Вот, ребятам будем а, ставить не знаю, не знаю. датчики не, не движения а, Знаешь, прикольно, прикольно, прикольно Они беспроводные? Они э, включаются, ну, их можно подзаряжать на аккумулятор, аккумуляторной батарейки Я пока поставил такие ага. Включаются вот э, on-off Крепление можно крепить на там, двухсторонний скотч, я, на двухсторонний я скотч. Возьму, выкинут, Смотри, я, я Они, Они снимаются, ты снял, ты поставил, включил и включаешь приемник База, да. Базу, там базу выставляешь есть, мелодии есть. Ух ты. Короче, ребята, не знаю, что там сняло В общем, у меня сегодня был 13-часовой рабочий день и ехать больше мне было нельзя поэтому в принципе вот я вернулся обратно на этот паркинг тут ребята с гертеки. устанавливаем сейчас датчики движения вот может быть снял я это может быть не снял не знаю сейчас сниму может быть я может быть я еще и Егора до сих пор не снял короче я еще раз сниму короче что тут с Егором. да ничего страшного. они тебя ни разу голым не видели еще? А, теперь увидят не на твоем канале, так на моем Сразу все девки подписываться начнут. Что ты да. расстраиваешься. Жена да. потом да. подпишет. В итоге мы что тут ставим не эксперименты. Он тебе перестал работать? А я знаю, как сделать. Замыкаешь реле он дальше работает. сюда тоже у нас поехали. БТР. Но это не БТР французский дизайн такие машинки болтов на колесах ой, зачем же столько интересно так что, ребят, всем доброе утро чуть начал собираться в принципе, еду на Германию вот надеюсь, что сегодня меня поменяют что, погнали ребята еду по 36 вот, на германию значит все на зарядочке пошла сборочка у меня еще вчера надо будет еду сейчас Сейчас скоро будет 45 к через часик стану на паркинге вот все, с большего пособираю но ну, а там уже по месту с холодильника еду достану чтобы ничего не портится же еда осталась вчера еще чуть, -чуть купил ну, там в принципе ничего портится особо нечему почти вот. Такие вот дела, поэтому еду, сегодня у меня счастливый день, сегодня меня сводят на вот. Привет, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, будем надеяться, что я никуда не пропаду. Все, удачи, ребят, давайте, а я, а я еду дальше, еду дальше на пересменочку что подъезжаю к Германии скоро выезжаю на пятый автобан и по нему остается 140 километров до пункта назначения вот так вот буду сдавать машину интересно за сколько он упадет у него ладно задрот я короче ну что, полтора километра, и я на паркинге, где я меняюсь. Последние полтора километра в этой каденции. Кто знает, как это на душе. На душе вроде хорошо, но когда садишься в микроавтобус, едешь днем в нем сутки, а то и полтора суток, то как-то становится не сильно хорошо. Ищу тут такого же, как я. Но судя по вещам и надписи гертека, вот она. Главное налево. ЛСГ 822 ЛСГ 819 Получались в одно время Жалко не хватает еще 20-го, 21-го да, в рядов все стали. Поехали, поехали Еще последнего меняем И едем на Шауляев парк Завтра ночью приедем, наверное Блять Видео начинается с самого интересного. Вот сейчас, сейчас покажу кому интересно, кому интересно. А то, блядь, как устроиться. Вот, блядь, берите устраивайтесь. Познань. Вильнюс, Шауляй. Все, нет запросов, блядь. Телефоны есть, сайт есть. Мы зашли, написали, позвонили. С Пашей знакомьтесь. Вот. Все знают Паши, да? <смех> Иди нахуй, блядь. Маша, передавай привет родным, близким, маме, папе, бабушке, дедушке. Всем телочкам своим, машем ручками. <смех> ну а мы едем дальше. Нам осталось сколько там? 600 километров. Блядь. Что, вернулись мы? Вернулись мы обратно в парк гертеки. Вот идем сейчас к механикам сдавать машину микроавтобус считывать чип-карты и потом идем на контору сдавать все документы в принципе все усталость домой душ все. на сегодня программа максимум выполнена и отдыхать и спать такая вот обстановочка ну что приехали мы в общагу заселились Кси, не забывайте мой интернет-магазин. Вот. Ой, пока еще шмотки толком не разбирали, еще и закинул в этот самый. Кстати, я сейчас покажу, купил уже все новый шлем. Он купил все новые перчи. Не знаю, снимал я видео про них или не снимал. Я вам покажу. Вот такой вот. Вот такой вот шлем. Скорпионс 400 евро 379. Взял на скидки за 229. Вот. Бракованный немножко, но для меня это не бракованный. Вот. Те, кто разбирается, все поймут. И взял вот такие ФЛМ. Вот ФЛМ. Не знаю, что за контура. Примерно выбирал, как были прошлые. Потому что прошлые служили, в принципе, 10 лет. На 10-й год стали протираться, рваться. То есть много накладок. Как раз не протрется, не протрется. На тех как раз таки вот это место первое пошло протираться. И вот это. А потом от них пошло все на пальцы. Вот. И в итоге здесь сквозные дыры у меня. А здесь перчатка вполне нормальная еще. Ну, в общем, взял вот такие вот перчаточки себе. Вот. И еще раз покажу. Вот такой вот шлем. Освещение, конечно, тут. маловато, но вот так вот станет больше. Так, также в шлеме покажу. Есть вот такие вот отчужки. Чик, чик. Ну что, вот и настал тот день. Вот собираюсь домой. На сумках это в камерохранению, тут баул домой, тут еда какая-то. Что доехали до Вильнюса. Вот сейчас забираем тут еще двух человек. И стартуем догомеря. Целый Целая банда, короче. Они на YouTube не желают нападать, поэтому я может и выложу. Но они всю на меня могут податься. Нормально. Господового подаст. Он как себя увидит, он сразу захочет денег у меня. Подумаешь. Все, ребята, всем пока ставим ставим лайк вот так вот можете нажать либо вот так вот и обязательно на колокольчик нажать подписаться на канал